Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу об астрологической погоде на неделю с 21 по 27 марта 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой Facebook, Instagram, Telegram канал. Ссылки в закрепленном комментарии под этим видео. В связи с военным конфликтом сейчас нет возможности регулярно записывать видео. Но в социальных сетях я пишу о каждом астрологическом событии. 21 марта день силы. Первый восход солнца нового астрологического года. Потенциал дня способствует качественным преобразованием и трансформациям. Растет духовная и психическая сила. Большинство людей как будто бы пробуждаются, обретают вдохновение и веру в светлое будущее, входят в состояние полного единства с ритмами Вселенной. Важная информация, которая поступит в понедельник, может помочь в решении вопросов, связанных с зарубежьем, оформлением документов, высшим образованием. Юпитер соединяется с Меркурием. Аспект помогает мыслить масштабно, видеть картину в целом. Гармоничная, добродушная внешняя атмосфера помогает найти верные решения даже для самых сложных жизненных задач. 22 марта Марс и Уран в напряжении. Травмоопасный день. Люди склонны вести себя агрессивно, бороться за свои права, игнорировать установленные ограничения. Количество ДТП увеличится в этот день. Также многие заметят, что техника, механизмы, автомобили в самый неподходящий момент выходят из строя. Очень осторожно с электроприборами. Вообще из-за невнимательности, вызванной эмоциональным накалом, можно оказаться в опасной ситуации. Избегайте экстрима, скорости, работ на высоте. 23 марта меркурий в соединении с нептуном день вдохновения парадоксов и удивительных идей усиливается чувствительность к окружающей среде к мыслям и эмоциям других людей люди творческих профессий писатели фотографы артисты могут решить в этот день самые сложные вопросы связанные с их социальной реализацией обращайте внимание на сны в ночь с 22 на 23 марта в них вы найдете необходимые подсказки 26 марта меркурий в гармоничном аспекте с плутоном способствует увеличению контактов общительности популярности предприимчивости исследованием. возможно появление важной информации влияющей на массы людей аспект благоприятствует решению вопросов связанных с деньгами Крупными покупками, сделками, страховками, налогами, завещаниями, совместными ресурсами. Открываются истинные причины и силы происходящих глобальных процессов. 27 марта Меркурий входит знакомо. Транзит благоприятен для людей, работающих с информацией. Скорость восприятия и получения нужных сведений в это время возрастет. Все, что касается поездок, получения документов, разрешений, удается значительно быстрее. Активизируются взаимоотношения с родственниками, появляется желание получить новые знания, познакомиться с единомышленниками, поучаствовать в интеллектуальных соревнованиях.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 астрологический прогноз натальная карта или гороскоп взаимоотношений кому нужно обращайтесь контакты на главной странице и под видео далее расскажу по дням недели лунным и солнечным суткам 21 марта в понедельник первый солнечный день и 19 луны убывающая луна в скорпионе в напряжении с марсом и венерой и в оппозиции с ураном день связан с коллективным началом творчеством проявлением индивидуальности энергии дня сильны важно направить потенциал в мирное русло хотя попыток обольщения искушения может быть много это день проверки на устойчивость к соблазнам происходит тренировка силы воли наработка внутреннего стержня напряжение луны с гендерными планетами с венерой и марсом дает страсть ревность привносит драму в личную жизнь усиливается сомнение, недоверие и подозрительность но при этом активные энергии можно направить на борьбу за свои права и авторитет в любую жизненную сферу где нужно произвести коренные изменения это может касаться как отдельного человека, семьи, предприятия или же политической и социально-экономической системы государства. 22 марта, во вторник, второй солнечный день и 20 лунный. Время преодоления сомнений, духовного преображения, познания космического закона, обучения, подписания важных бумаг, работы с документами. Бывающая Луна в Скорпионе до 20.58 по киевскому времени, после чего переходит знак Стрельца. Луна соединяется с Южным узлом, соответственно, оппозиция к Северному и находится в напряжении с Сатурном, но в гармоничном аспекте с Плутоном, управителем Скорпиона, также в гармонии с планетами в знаке Рыбы, Юпитером, Меркурием, Нептуном. Активный день. Продолжают влиять абсолютно на всех людей мощные трансформационные энергии. Поднимаются кармические темы. Многие люди могут столкнуться с тем, что некоторые возможности теряются. В основном из-за того, что не воспользовались ими своевременно прекрасный день для того чтобы выйти из кармического застоя но для этого нужно понимать свои кармические задачи кого интересует личный гороскоп возможно вопрос кармы предназначение или прогноз на год возможность коррекции той или иной ситуации а может быть вопрос взаимоотношений личных или деловых добро пожаловать на индивидуальную онлайн консультацию вторник непростой день так или иначе каждый человек осознает важнейшие темы период луны без курса с 12 до 20 58 как я уже сказала день связан с кармой причем не обязательно все плохо ситуация зависит от того насколько осознанно человек живет принимает решения. некоторым возвращаются кармические долги которые им задолжали другие люди также в этот день Многие из нас будут переживать гамму чувств, связанных с различными сферами, в основном событиями, которые уже имели место в прошлом. 23 марта, в среду, третий день Солнца и 21 лунный. Убывающая луна в Стрельце в гармонии с Солнцем, Марсом и Венерой. Очень позитивный день, связан с творческими начинаниями, накоплениями, с денежными планами. Подходящее время для планирования какого-то большого дела, связанного с благосостоянием. Важно сохранять твердость принципов, следовать нормам морали, работать над своей репутацией и при необходимости защищать ее. Среда самый активный день недели, управляется Меркурием, планетой коммуникации, мышления, информации. Благоприятный день для решения юридических вопросов, взаимоотношений с зарубежными партнерами, выезда за пределы родной страны. Это время неукротимого движения вперед, ввысь, а также революционных перестроек, упорства в достижении цели. Полезны все групповые занятия, коллективная работа, это день дружбы, объединения людей, романтики. Положительный внешний фон, гармоничная окружающая среда способствует регенерации и восстановлению всех сфер жизни. Этот процесс может касаться как отдельного человека, так же иметь хороший эффект в глобальных масштабах. 24 марта в четверг четвертый день солнца и 22 лунный убывающая луна в стрельце в напряжении с юпитером меркурием и нептуном но эти аспекты генерируют мощные энергии которые нужно использовать в течение дня время физической активности борьбы завершения получения результатов и обретения мудрости вечер подходит для изучения тайного знания и его использования этот день также связан с ясновидением, с открытием третьего глаза. Период Луны без курса с 14.58 до 23.53. До трех часов дня просто необходимо воспользоваться активными планетарными энергиями четверга, направить потенциал в мирное русло, в конкретные дела, так как пассивность может привести к внутренним, перенапряжением ухудшению самочувствия сейчас есть чем заняться особенно в украине везде нужны волонтеры добровольцы помощники кто-то завалы разбирает кто-то на кухне готовит еду солдатам. 25 марта в пятницу пятый солнечный день и 23 лунный убывающая луна в козероге в напряжении с солнцем и гармоничном аспекте с ураном этот день связан с женским началом, показывает совершенно разные проблемы, касающиеся материальных вопросов, денег имущества. Этот день также связан с пониманием глубинных причин происходящего с вопросами мира, который нам всем так необходим может проявиться скрытая проблема, некий конфликт сознания и подсознания. Также это время обретения психических сил и возможностей целительства. День сложный на самом деле, ответственный. Люди, которые пытаются найти объяснение тому, что происходит сейчас в Украине, наверняка придут к правильным выводам. Обычно пятница воспринимается на позитиве. Но в этот раз все иначе. Чтобы не накручивать себя, можно занять свои мозги чтением полезной литературы, и тогда придет четкое понимание, что рано или поздно режим сменится в соседнем государстве. Сейчас важно держать себя в руках, признать то, что все события мы оцениваем эмоционально. Но на самом деле есть законы природы, физики. Есть исторические примеры того, что любой военный конфликт заканчивается миром. Поэтому, дорогие зрители, берегите себя, верьте в победу, вдохновляйте защитников. Уже в скором времени произойдут положительные изменения в нашей стране. Апрель важный месяц, много будет проясняться, завершаться. Расскажу об этом в отдельном видео. 26 марта в субботу шестой солнечный день и 24 лунный день концентрации самоопределения целостности содержит в себе силы регенерации и восстановления утраченной гармонии это период разрушения старого и созидания нового время пробуждения сил природы день связан со строительством созданием базы будущих успехов Убывающая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с Юпитером, Нептуном, Меркурием, в соединении с Плутоном, время важных событий, аспекты дня благоприятны, конструктивны, но не способствуют отдыху. Силовые нагрузки, физические упражнения, йога будут давать быстрый видимый результат. Также день благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии планетарные влияния помогают укрепить собственное здоровье повысить духовный уровень 27 марта в воскресенье 7 солнечный и 25 лунный день время жизнеутверждения и радости победы человеческого духа над бренной плотью символ этого дня два сосуда один с живой другой с мертвой водой День пассивный, созерцательный. Это время сосредоточения и воображения. Убывающая луна в водолее в гармоничном аспекте с солнцем помогает обрести гармонию и мир в душе, достичь психического равновесия и стабильности. Проблемы уже не кажутся такими уж серьезными, даже неожиданно может найтись решение для сложных задач. У многих людей появляются возможности